Здорово! ты попал на видео про повышение FPS, и у меня есть к тебе только один вопрос как давно ты чистил свой компьютер и переустанавливал винду. Если ты делал это более полугода назад, то в этом ролике мы 100% поднимем твой FPS и уберем большое количество лагов и фризов. Но даже если ты это делал совсем недавно, в этом ролике будут также присутствовать способы, которые поднимут твой FPS. Но перед началом видео попрошу подписаться вас на канал, потому что 90% смотрят мой канал без подписки. А также хочу сказать спасибо вот этим ребятам, за то, что пишите свои комментарии. Погнали к способам. Что ж, но ну первый на сегодня способ будет максимально банальным, как вы уже могли понять, это из начала ролика. Для его реализации нам нужно всего лишь открыть поиск, написать сюда параметры, идти далее в обновление, безопасность, восстановление и просто переустановить Windows. Если вы последний раз переустанавливали Windows более полугода назад, и вы встречаетесь с различными лагами, фрезами и тому подобному, то вам обязательно нужно ее переустановить. Переустановка Windows вам даст сразу много приятных плюшек. Во-первых, у вас освободится пространство на диске. Во-вторых, ваша система в целом начнет работать быстрее из-за того, что у вас удалятся ненужные программы, которыми вы вполне вероятно уже не пользуетесь. И в-третьих, у вас также поднимется FPS, что не не может не радовать я думаю делать гайд как переустанавливать windows не нужно если что вы это посмотрите в интернете но я думаю вы и так знаете тут все максимально просто следующий на сегодня способ также максимально банальный но мало кто им пользуется когда вы последний раз чистили свой компьютер полгода назад год назад может быть вообще никогда откройте свой системник и продуйте его вытрите пыль пересоберите возможно компоненты если вы умеете это делать и почистите его так как умеете хотя бы почистите пыль вы не поверите но если вы переустанавливаете установите винду и реально почистите свой компьютер, он действительно станет работать гораздо быстрее, и это будет вас только радовать. Самое проблемное в этом способе, что многие просто не пользуются этими методами и просто скипают их, хотя они реально работают. И последним на сегодня способом будет такая первичная, лайтовенькая настройка винды после ее переустановки. Также это будет касаться компьютеров, на которых уже установлен Windows, и это также поможет убрать влаги и повысить ваш FPS. Все, что нам нужно сделать, открыть, опять же, наш Поиск, написать параметры и открыть параметр. Далее мы идем в конфиденциальность и здесь отключаем все галочки, которые нам не нужны, в большинстве случаев это вообще все галочки. Вот здесь нужно все прочекать, вот здесь, вот, например, персонализировать возможности нужно точно убрать. Все, убрали все ненужные галочки, идем дальше. Дальше нам нужно выйти вот сюда в параметры и написать здесь «безопасность Windows». Вот видим параметры компонента безопасность Windows, открываем их и нажимаем «Открыть службу безопасности Windows». Далее идем вот сюда и здесь у вас будет включен защитник Windows. Вам нужно нажать управление настройками и отключить здесь все галочки, которые вам доступны. Сейчас я вам показал самую первичную, такую дефолтненькую настройку. Если вы хотите продолжение и углубление в эту тему, а поверьте мне, если мы настроим больше настройщик, которые здесь доступны, мы уберем очень много лагов и максимально жестко оптимизируем работу вашего компа. Вы заметите, как вам прибавится FPS и станет комфортнее работать в целом играть. Поэтому набираем под этим роликом 40 лайков и я записываю крутое продолжение, реально не реальная просто жесткая, которая оптимизирует работу вашей винды и вы почувствуете хороший прирост производительности. Что ж, на этом в принципе ролик подошел к концу. Благодарю вас за то, что досмотрели его до конца. Жмякните там чего-нибудь под видео, если оно вам понравилось, потому что на сегодня у меня все. Всем пока и удачи.